Здарова, песню, короче. О, как я обещал, вот, слушайте. Выпьешимбай заработал денег. Нынче мой джили, атлас возит мою жопу. Сука, вы в город и шимбай заработал миллион. Он стал турником. А удар земля под ногами. Ой. Мани в кармане, мани на карте. Жопу возит мой джили атлас, да. Криллятлас да. Сука заработал на него Не пизди, а я пиздюк Выеб сука и бай Заработал миллион Он мой хер дорогой Нинчи жопу мою забрал Остальное мне Мне Мне, О, да. мне. мне. По. мне похуй Его. Я в порядке Моя жопу в порядке ты думал, будет разъебно пиздел? Я блогер Тимур. Не пиздив, будто я пиздельник. Ебан... Просто играю, просто катаю, Ведь я не хочу умирать. Правда? Убро на пике популярности. Да Запрещено в республике Вышкортостан. Ебать. На-на-на, вы в на -на -на -на, город забрался, свои долги. А то сходить мой рвались. -а. Отанаский версачи, не пизи, будто я на врачи. Соси же носок версочи. Носок. Я поеду в центр Сочи. Мы в центр Сочи. Зу. Мы на школе катим, катим, да мы едем на ваши И называют меня божчинком. Капотом сто тридцать сорок лошадей А так ну-ка походи Дрэк залил на эту узкую площадку Ебать браво, браво сдать, Это два блюда Потому что я так хочу Потому что что я могу Ебать тебе пиздобол Он дохит да, под ногами Чё, долбая? Да я еду в школу Неби не мои по Приятного просмотра.